Здравствуйте, дорогие друзья, мы продолжаем прохождение Ризы. Мы уже более или менее стали магами. Что? Ну, этот не разговорчик какой-то, но ладно. Еще раз спасибо за все. Сыграй. Судя по твоему виду, ты часто опрокидываешь стакан. Эх, хап... опу... Выпьем. <плодисмент> Ладно, начали. <плодисмент> Зараза! Вот <плодисмент> Бутри... Дерьмо. <плодисмент> Наверное, тебя жажда замучила, а? Молодец! Я плачу по счету, а еще вот тебе немного золота. Можешь отпраздновать по... Я заплачу Родорику за выпивку. Это все, что я могу. Эй, не смей ничего крать! Жафар? Давай, по... Я уверен, у меня был... Кажется, теперь мы стали товарищами. Смотри-ка, кто бы мог подумать. Ты только появился в лагере и уже по уши в работе. И, возможно, я даже кое-что могу предложить своему но новому... Заклинание, которое мгновенно открывает сложные замки. Ну, конечно, не бесплатно. Твое заклинание? Да. Из чего состоят эти волшебные кристаллы? Ну, естественно, из кристаллов. А ты как думаешь? Забудь об этом. Чему ты можешь меня научить? Что ты хочешь узнать? Я не настолько хорош. Кто не соблюдает правила, не заслуживает. Тот, кто... Покажи, как ты умеешь обращаться с ножом. Хорошо. Я с трех метров могу попасть вперед. Цель. Ты слепой? Никому не Скажи, как ты умеешь обращаться. Вперед! А ты классный стрелок! Дело сорвется! Какого-такого хрена? Ай, просто повезло! Да, ты мне что-нибудь должен... Не припомню, чтобы мы на что-то спорили, но так уж и быть, я тебе подыграю. Иди себе. Я вступил в вашу фракцию. Вот как? Надеюсь, ты понимаешь, какая ответственность ложится на твои плечи. Как и все, ты обязан вносить вклад в общее дело. И если подумать, ты пришел как раз вовремя. Так что нужно сделать? Вижу, ты полон энтузиазма. Этой кузнице нужно сырье. Я не говорю об обычных материалах. Речь о чистой железной руде. Если ты не шутил по поводу стражей, то доставь ее мне. Где мне искать чистую железную руду? Отправляйся в Колодор. Поговори с кузнецом охотников на демонов, и ты найдешь то, что нужно. Я привезу тебе эту руду. Я этого не забуду. Возьми золото. Материал стоит денег, но даже и не думай сбежать с ним. Я буду смотреть в... Природа, твой друг. Наконец-то применю оружие! Теперь я стал Стражем. Я могу тебе чем-нибудь помочь? Безусловно, и задание будет не из трудных. Я недавно закончил работу над новой партией призм. Они настроены так, чтобы пользователь мог быстрее обнаруживать теней. Но мне, увы, некому поручить раздать их Стражам. Если окажешь мне эту услугу, я и тебе дам призму. Где еще я могу найти призмы? Несколько дней назад свою я дал брату Нергалу. Вернул ли он ее мне? Нет. Не удивлюсь, если он вообще уронил эту прекрасную вещь в один из своих котлов. Думаю, ей будет безопаснее у тебя. Я раздам призмы за тебя. Вот они. Пожалуйста, поскорее отнеси их другим стражам. Кому давать призмы? По одной стражам Хардвику... Талботу и Коксу. Кадеты Уэлс и Гаральд тоже должны получить по одной. Хорошо, я запомню. Умеешь пользоваться призмами астрального зрения? Разумеется. Я специализируюсь на изготовлении этих уникальных линз и на их изучении. А зачем тебе? Меня прислал Эразм. Мне нужны разные призмы. Я разыскиваю зрение Алхимика, зрение Золотоискателя и зрение Мага. Хм... Зрение Алхимика, Золотоискателя и Мага очень редки. Если ты хочешь стать настоящим Магом, тебе нужно несколько астральных зрений. Если ты хочешь что-нибудь узнать о Призмах, спрашивай у меня. Новое знание пригодится. Можешь меня чему научить? Посмотрим. Я не настолько хорош. Поторгуем? Мастер Ильвар просил передать тебе призму. Да? Хм, дай-ка взглянуть. Конечно, вот. Надеюсь, я от нее не ослепну. Ладно, я пойду. Целься выше, вон туда. Не закрывай глаза, колдуя. Тебя не интересует призма? А тебя не интересует пара тумаков? Да нужен ты мне больно. Хорошо. Хоть я... А? Вот тебе призма от отма... а, мы... Нет, заткнись и возьми призму. М да. И что? Я это... Непременно. Мастер Иль... Мастер Ильва? И... И... И... По поводу призмы. Если тебе не нужна призма, отдам ее кому-нибудь еще. Ха! Думаешь, это сработает? Я уверен, что Ильвар упомяну, если ты в точности не выполнишь его, так что брось свои штучки. Тысяча золотых. Ты решил меня одурачить? Я предупреждал, не надо сдавать меня фринку. Это расценки для таких, как ты. Так вот, или плати, или сделай так, чтобы Магнус мне выдал что есть. Вот. Видишь, вот так бы и с... все дорогие друзья встретимся в следующей серии всем пока